Вова, выйди, пожалуйста, ко мне, я тебя очень люблю. Ура! Это Владимир Еремин, и я расскажу, какие пары меня выбирают. Люди с прогрессивными взглядами, которые не хотят травмировать психику гостей стандартным свадебным набором. Пара, которым интересен современный подход с интерактивами и режиссерскими ходами. Я подхожу тем, кому не нужна эстрадная наигранность. Дорогие друзья! А нужен адекватный человек. Моя задача не провести как можно больше конкурсов, а создать ту атмосферу, которая будет комфортна вам и вашим гостям. И самое важное то, что герои вашего вечера – это вы и ваши близкие, а не ведущие. И наша команда, которая собрана для вас, она самая охуенная.